Пока одни ютуберы радуют нас качественным контентом, другие только и успевают кормить аудиторию кринжатиной. Конечно, у всех бывают провалы, но порой авторы выдают такое, что на голову не натянешь. Просто смотришь и думаешь, почему был чувак, когда записывал и выкладывал это в интернет? Добро пожаловать на TLBN. Ты сегодня ты -то увидишь топ-10 стыдных видео ютуберов. Десятое место. Соболев. Бэткомедиан. Ты тупой? А оказалось, что не догоняет как раз-таки Коля. Ведь, делая свой обзор на обзор Жени, он не разобрался в сути вопроса и так и не понял, за что Бэт критиковал фильм непосредственно Каха. А в каком учебнике кинематографа вообще написано, что персонажи должны быть моральны, должны быть человечны, должны подавать обязательно какой-то хороший пример? В обзоре нет ни одной цитаты, которая сетует на мораль. Mm. Николай сделал замечательную вещь. Он описание персонажа выдал за вывод обзора. Потом Евгений говорил, что герои никак не раскрываются и что на 15-й минуте хронометража, что на час 15 остаются точно такими же. Советский фильм Афоня, 1975 год. Классический советский лодер, Настоящий подонок, который вытирает ноги об женщин. Я на тебя два года угробила. Думала, что мы поженимся. Никаким образом не меняется к концу фильма и все равно находит в концовке свою любовь. Но вот не незадача. Ну это же ложь, потому что в фильме герой меняется. И там есть замечательная сцена, когда он приезжает э, к своей тете, которую там забыл и так далее. Чем не изменение персонажа, когда он приезжает в деревню и да, просто слезовышибательная сцена, за, за душу, за все, ну Данелли умел. Получается, Соболев исковеркал не только обзор Бэткомедиона, но и моральный посыл ленты известного режиссера Красава Коля. Ничуть не облажался. Девятое место. Гусейн Гасанов. Документальный фильм. Да не просто, а про себя любимого. Какой он успешный, красивый, богатый, как всего добивался сам. Шел через тернии к звездам Сложное табло Обязательный атрибут Да, и еще раз о том, какой успешный Вкладываешь сторис И твой сторис смотрит 6 миллионов человек то есть, что это такое? Это я могу поднять телефон, записать сториз, и его увидят 6 миллионов человек. Все запомнили! 6 миллионов! Надо было третий раз еще сказать для закрепления информации. А на этом моменте не плакала, разве что бесчувственная скотина. Уже непонятно, знаешь, когда ты начинаешь с кем-то общаться, ты уже думаешь, так, он со мной общается, потому что я Гусейн Гасанов? Или.. Потому что я классный чувак. Да уж, от лицемеров нет отбоя. Все хотят дружить, но речь идет ведь про самого Гусейна Гасанова. Чув, блин, надо было еще поцеловать себя в конце ролика для завершения фильма посвящению собственному эго. Я вот такой, я Гусейн Гасанов. Восьмое место. Пограничник. Реклама скама. Конечно, этот видос назывался иначе, но его суть была именно такой. Без извиняющей Коляна сравший в тапке котенок тоже не обошлось. Пишите все, что вы думаете. Я заслужил. Спойлер. Не помогло. Дело в том, что пограничник славился разоблачением всяких ставочных покемонов и прочих скам-клонов, которые привыкли грустить в Мерседесе, а не маршрутке. Как вдруг ни с того ни с сего он продал жопу некому Гафарову его пирамиде. Да так, что записал ролик на полтора часа. Многие экс-футболисты тогда, кстати, тоже здорово лоханулись. Я просто являюсь клиентом фонда. Только прикол в том, что Нигматулин за несколько дней до этого уже признался, что это была просто реклама. А когда пограничнику предъявили за продажность, тот начал нести полнейшую дичь. Я ошибался в том, что говорил, что все мошенники и все на Нет. Оказалось, не так. Я познакомился с Эриком я не могу ничего сказать против него плохого. И вообще, Миша все проверил. Ну и самое сладкое. У Гафарова брал деньги, Миш? Нет. Нет, ни, ни копейки не взял. Ни копейки. Ну, 5 миллионов они мне дали сразу. И 5 миллионов я оставил в фонде. Стыд и позор. Седьмое место. Инстасамка. Ролик с визажистами. Я почти на 100% уверен, что это постанова. Вышли обе на Обе собрали свои кисточки еб... и вышли на еб... квартиры. Тем не менее, неокрепшие умы, которые фанатеют от Дашки, вполне себе могут перенять ролевую модель поведения своего, прости господи, кумира. Какое отношение к обычным людям проповедует инстасамка? Еб... из моей квартиры. Тыдно должно быть, что из-за ее в видео несколько человек подумали, что так себя вести с людьми это в порядке вещей. Впрочем, Даши не привыкать снимать откровенную кринжуху. Что вы мне вот, вот, вот Шестое место. Стримы Даши Корейки. Вернее, перезаливы стримов, которые делает она же. Так негодует, так негодует из-за обидок со стороны подписчиков, что сама же по второму кругу выставляет собственные попускания на всеобщее обозрение. Бабки, как говорится, не пахнут, а вот от ее видосов разит душком стыда. Меня называете не только Амугусом, а вы называете меня Амугусом, Бупус, Ачкукус. Амугус. Челс в чате пишет, сколько у тебя сантиметров в стояке. Ну и мое любимое. Пятое место. Лясик. Ответ маразму. Тут можно вспомнить еще и Катайна, но он просто нес бред: что мол, вот я не такой, как Лясик, я лучше, он меня сплагиатил. А вот Лясик, Лясик, оподливился. Когда Маразму высказал про этих деятелей то, что все и так знают, только в более жесткой форме, чел решил ответить: все в и в лужу. и нет так раздражает комментарий под роликом везде противного маразма. чё-то там, наверное, ждет ответа. И там реально враждуют они без меня. А я чем хуже? Хочется ответить. Но в в то же время я не конфликтую ни с кем. Лексику так понравилось гадить тебе в штаны, что эту процедуру он сделал регулярной. Различные интонации, чтобы делать видео разнообразнее, подчеркивать какие-то моменты в хронометре уже. Сейчас эти мега-ответки скрыты, но мы все их помним. Четвертое МЕСТО ВИЛЬЯМ БРУНО Игра в кальмара в реальной жизни Господи, какую же дичь он снял Пока все хоть как-то пытались повторить задания сериала и максимально приблизить их к реальности, Вильям со своими миньонами пошел по стопам Влада А4 и родил максимально детский контент Что, не отняли часы? Да они приклеены! Это после пранка от Артема! А ты мне в ответку приклеил! Он его убил! Растрели! Что вы делаете? Зачем? Я не могу смотреть на это! Сказочный долбоеб. Выносите Оскар! Ивель ему не забудьте вручить. Софик, у тебя там крошка! А, черт! Вы что че, прям с печенькой так его и унесете? Эй! Эй, отпустите моего друга! Сатик! Эй! Да там каждый достоин награды лучшему кринжмейкеру! И на эту бездарность он еще и клип выпустил! Тише, едешь, дальше будешь? Скажи, это моей ламбе, вы в игре, и мы не шутим, чтобы выжить, ставьте лайки. Да, жаль, что YouTube дизлайки убрал. Интересно, сколько их там? Третье место. Моргенштерн. Пердешь в треке. Я даже не знаю, что более стыдно, то, что ты сейчас увидел и услышал, надеюсь запах не дошел, или объяснение маргинала, зачем он это сделал и вставил в песню. Вы же его изменили просто до неузнаваемости. Подожди, сам факт, что в треке, который слушает вся страна ну, и, и который ну, играет отовсюду, ну, это есть пердеж. Но ну, это не считается. Так что звук изменен. Но он же... Из пердежа же... сделана нота. Сам факт? Гениально. Не записывал бы видео, никто бы не узнал. Смысл тогда это делать? Ты показал этим корпоративным свиньям! Мог бы таким макаром и дрестануть, и высморкаться в треке. Все равно бы не было слышно. Ну а извиняшки отдельный вид искусства. Стоит как обосратый школьник. Хотели принести свои искренние извинения Тимур Эльдаровичу и всей его команде за... глупую шутку. Второе место. А4. 24 часа на необитаемом острове. Тут должна идти шутка о том, что в принципе любой видос Влада подходит для сегодняшнего топа. Но когда я смотрел его выживание, то словил максимально дикий кринж. Дело в том, что эту идею бумага с у мистера Биста, что собственно не новость. Но ты посмотри, как свою задумку реализовал Джимми. Я только что купил этот частный остров. Земля, привет! Честно говоря, не могу поверить, что можно просто купить остров. Посмотри, это похоже на скринцы. И мы впервые ступаем на наш новый остров. Да, он купил частный остров, строил шалаши, а в итоге разыграл его среди своих друзей. <связать> да. Что сделал Влад? Идея с островом и с выживанием на острове у них получилась, честно говоря, не очень, как-то слабенько вышла. Пацаны, вылазьте! Чел ползал на полу и ловил картонную рыбу. Можно еще вспомнить, как они хавали батончики на необитаемом острове. Поедим, пацаны, Держи. и будем спать. Будешь? Да, давай. <связать> На кого это рассчитано? Неужели Владу самому не стыдно снимать такую парашу? Но полтора миллиона лайков — это полтора миллиона лайков, что, впрочем, не отменяет факта позорности видео. Первое место. Моргенштерн обоссал подписчиков. Тот случай, когда пост-мета-мета-пост-ирония зашла слишком далеко. Шел с подписчиками, так сказать, на новый уровень коммуникации. Если смотреть этот ролик отдельно, то, быть может, он даже покажется забавным. Но вот если вспомнить, какие еще видео записывал Моргенштерн, то уже не так смешно. Пососите. Сосите, Сосите пока что. Я е... тебя ванал. Пошли вы на. Я в рот вам су всем. Пищики, рот ваш ебал. Слышите, вы, блядь, дурачки. Идите на Стыдоба полнейшая, как сказала бы твоя бабушка. Но так оно и есть, чел тупо прямым текстом посылает свою аудиторию, сыт и плюется на телефон. Конечно, можно сказать, что сейчас Алишер исправился, на самом деле он не такой, но интернет помнит все. Факты лицо, точнее на экран телефона. Еще точнее, на обоссанный экран телефона. За помощь в составлении то поблагодарим подписчиков нашего канала в телеге, которые активно высказали свое мнение насчет наиболее постыдного ютуберского видео. Ну, а ты что думаешь касательно всего этого? Согласен с перечнем зашкварных роликов или можешь привести еще более кринжовые примеры? Пиши об этом в комментариях и подписывайся на канал, чтобы первым смотреть наши новые ролики. Также заглядывай в наш паблик ВК и канал в телеге, ведь там мы регулярно вместе общаемся и проводим подобные опросы по новым темам.